Я поехал за ним. Я буду душить его полностью. Второе, подожди yeah. меня. Эх, парни, осталось значить тут одно. Кидайс, блядь. Раин Киви, ты чёрт, блядь. Скоро, что он баранчик, бля. Баранчик, он Баранчик, бля. Чему ты детей учишь в Я их зато бегать не учу, но. Куда бегать не учишь? Ты же бежал. От врага, бля. Туда. А зачем ты убегал от меня тогда? Ты кто такой вообще от тебя бегать? А, а что ты тогда убегал? Бля, да, я тебе одну умную вещь скажу, а? совет тебе дам. Давай. Один совет тебе дам. Ага. Нахуй, иди нахуй. И все. Это самый лучший совет. Что еще можешь посоветовать? Давай, я тебя слушаю. Вот, запомни вот эти слова. Нахуй, иди, бля. И все, что-то какие-то маленькие что? Вот поэтому, дамы и господа, я не хочу вести стрим, где будет мат, где будут оскорбления, где вы будете сраться между собой. И рядом мои дети будут сидеть и слышать, как я ору на вас, как я с вами матерюсь, как я на кого-то там ругаюсь, матом оскорбляю. Чему я научу своих детей? Именно тому, что он сейчас он учит своего ребенка. Разве если ребенка научить матом и оскорблением, он станет мужиком или он станет сильным? С каких пор маты и оскорбления ⁇ это залог того, что ты станешь мужиком. Поэтому я не хочу, чтобы на моих стримах было все это. Ты будешь меня учить, как меня для детей воспитывать, колбает ли? Ага, ага, что еще? Своих а детей ты... воспитываем, а то на чужих. Блядь. Я воспитываю. У вас урод, я, чужих, я, вот их, я вот так их не учу разговаривать, как ты учишь своих. Вот такие, такие как птенки вырастут, потом скажешь. Вот, да-да-да. А мои, блядь, мужик... мужиками вырастут. Какими мужиками они у тебя вырастут? Которые ну, папу вы с мамой будут послать так же, как и ты сейчас? Да, вот таких, как ты, знаешь. Спасибо за разговор, все, давай, порядка с тобой. все. Спасибо за просмотр, спасибо за лайк, спасибо за комментарий. А с вами был Бобруха, до скорых встреч, пока-пока.